Россия может развернуть в Белоруссии ЗРК С-400 в ответ на переброску F-15 в Польшу. Автор публикации, военный обозреватель Питер Сучио отметил, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО усиленно наращивают военное присутствие в Европе. В рамках этой программы Вашингтон перебросил в Польшу большое количество истребителей F-15 Eagle. Эти самолеты представляют очевидную угрозу для России, поэтому Москва должна дать Западу мощный ответ. Им может стать размещение в Беларуси передовых комплексов противовоздушной обороны. Сучилов напомнил, что в начале февраля на территории союзного для РФ государства были развернуты два дивизиона ЗРК С-400 Триумф. Они появились там в рамках плановых учений. При этом американский эксперт не исключает, что комплексы останутся в стране и после завершения маневров, пишет Полит Россия. Передовые системы С-400 могут разместиться ближе к польской границе. В пределах их досягаемости окажутся и другие европейские страны НАТО, предупредил автор Най. кроме того, ЗРК могут быть размещены и под Минском, предположил Питер сучил Ранее об этом говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сейчас в стране развернуты комплексы ПВО С-300. В отличие от них, триумфы могут поражать цели различными видами боеприпасов большой, средней и малой дальности.